Иди сюда. Иди сюда, барашка. Иди сюда, костный. Иди. иди. Иди на. Ну? Он там что-то свое есть, Он сейчас другой стороны подойдет. Найди. На яблочко. Яблочко. Будешь яблочко? Будешь? Ну, оп, уронил, уронил. Да что ж ты все роняешь, мой хороший. Ну кто ж так делает, а? Ну. А вот все уже рогами хочет. Не, дружочек, ну так дело не пойдет. Я же тебя угощаю. А ты вот, вот так. Не хочешь, давай мы вот эту барашку попробуем. Барашка. Обычно они яблоки едят. Они вообще все едят. На. Будешь? Нет. А где вообще все спрятались? Все спрятались, боятся. Яблочко он не ест. Ай. Все повыкидал.